Можно из этой детали Пласть на автомашины На скутера я делаю Ну в принципе на все что угодно Вот, Начинал я с простого Вот это вот ключок Который не до... не был недостающий дефицитный Китайцы Это для автомашины В принципе все просто Вырезается, немножко загибается сюда подфарник тоже с автомашины Нигде его достать нельзя было Вот я его изготовил с пластика Вот это у нас идет уже более посложнее Это Honda Tact боковые Это на скутер. И вот это, которое я сейчас вам на примере покажу Это вот Suzuki я приобрел Вот на нее фару я заднюю не нашел Нашел вот такую фару с Honda Dio Вот она так вот сзади вроде подходит Нормально здесь кронштейн отпилил. Вот, а по бокам, вот, немножко, видите, здесь не хватает какой-то, как бы, детали, которая бы перекрывала вот это хозяйство. Вот, я изготовил из пластика, вот, такой вот деталь. Как изготовить вот такие детали, недостающие, в принципе, конечно, если потрудиться хорошо, можно изготовить любую деталь пластик. Так, чтобы изготовить такую деталь, необходимо изготовить матрицу. Листочек бумаги, вот, и снимаем шаблон. Здесь прорисовываем здесь фару, так, были все это дело в середину немножко заход сантиметров полтора, вот там зажим будет, у нас зажим потом вставляться вот и переносим этот размер на гипсокартон, я беру обыкновенный гипсокартон, кусочек вырезаю который немножко будет больше то детали которые я делаю, делаем аккуратненько черчиваем в принципе интересует пока вот это вот сопряжение выпиливаем вот такой вот аккуратненько затем то есть по форме круг ну по форме конечно вот потом берем наждачную бумагу и аккуратненько сошли все зачищаем Берем пластмасс можно с ведра можно с какой-нибудь посудины ну я взял вот это у меня с машины с наш шаблон прикладываем вот сюда вот. и аккуратненько с здесь отмечаем для того, чтобы не применять мощные инструменты для вырезки вот этого, этой детали Значит, тем более сейчас холодно я подогреваю это дело там, где у нас отмечено, мы сантин разступаем и делаем обыкновенный, и у тебя мягко становится такая Делаем, я здесь уже начал. Прикладываем наш шаблончик вот таким образом. Видите, здесь вот зацентрировано есть. Сворачиваем и прогреваем это место и загибаем. Как ну, прогрелось, мы видим, как оно мягкое. Выключаем и быстренько это дело ну, примерно каким-то круглым инструментом загибаем. Видите, как теперь делаем еще один загиб нижний. Оливаем это место. И быстренько загибаем. Вот такой у нас уголок получится. Делаем еще один изъиб. Быстренько загибаем. Вот еще один уголок получился. Видите какой. Вот это у нас станет, а это лишнее обрежется. Вот несколько раз примерили, какие нюансы образуются. Вы их можете А нагреваем это. Вот и в принципе, когда пластмасс разогреет, и вот, как с пластилином, видите? Все загибается чудесненько. Я думал, в Китае, кто же там в подвалах, как в Китае, все Вот, обрабатываем. Пешкурочкой. а затем покрасили. Была. Ну, от этого лыжи мы и заварганили, Сергей Заварганил. Вот такая вот, появилась, блин. Да, как фирменная, в принципе, не отличие. Потом я вам покажу, как она построена. Ремонт и покраски будет другое. Хватка, потом это сделала. Запайцы с этой стороны, с той стороны. И балгарашкой пройтись можно, да? Mm -hmm. Это сейчас багарашка тогда проходит, да? Ну фирменная, да? Ну типа. Что еще надо? Лучше, чем новое. ладу. Причем здесь хван-кар, здесь материал такой, что-то. Державейка. Чтобы было, да? И подъяночка. Опаньки. А тут отверточка надо прижать, да? ну-ка ну сейчас. Давай прижму. Так сразу надо, Опа! И упаялась. Это типа диффузия вот получается, да? Здесь остыло, здесь нагрелось, И мы ее сразу раз и прижали. Вот такие. То есть отвертка должна идти вот за паяльничком, да? И надо паять так, чтобы она углубилась туда. Чтобы бугра потом не было. Когда машинка подполируем, подшлифуем, опа, есть. Поплевать можно постыло. Да, здесь вдвоем-то лучше паять. Так вот, да? Раз, раз, сразу же пошел, пошел за этим делом. Углубление-то шпаклевка, конечно, можно забить, так же? А если бувор будет, то тогда за гасет помывается повреди. А ну, Можно сюда теплообменник побольше взять какой-нибудь, да? Зачем? Типа на что-нибудь такое. Он так мощный. Раз, сразу вот так вот. То есть лучше я могу чем бог да лучше. Ну, конечно. Да. Вторую сторону, Справа по одной, да? Ух ты, вот это Это чудненько, диффузия вот это, да? Он прямо впаивается туда. Вот этот хвост а с этой стороны. Да, да. Вот это Фирменная. Вот это сделай. Раз часть, два части. Три части, и здесь вот части всякие. Так, ну вот и поставили лыжи, все собрали. Вот это заводская лыжа. Переходим на эту сторону. А это сделанная лыжа. Солнце падает, плохо видно. А вот такой вот результатик. как фирменный. Как забрать. Соединял детали пластика методом пайки сетки. Потом вот этот, применил вот этот метод, так называемый диффузиционный. Очень крепче получается и меньше шпаклевки идет. И сейчас мы это дело все посмотрим, как это все делается. У меня имеется всяческие здесь вот неводные бампера. как вот все это я вам покажу на примере вот это такой скутер. И здесь вот метод ведет вот, лыжи. С этой стороны лыжи нет, и с той стороны тоже лыжи нет. Как ее сделать самостоятельно, посмотрим. посмотрим здесь вот видите фигуры здесь всячески необходима стыковка всякие деталей то есть очень такая работа скрупулезно мы скажем но выполнимая что ты соответственно я конечно уже сделал все это дело вот такая вот видите вот, лыжа получилась деталь вот, на одну сторону вот, затем на другую стопу, вот так как работать и показывать слишком сложно, на кусочки покажу, как это все делается, ну вот здесь вот, например, смотрите, вот это с одного бампера, это с другого бампера, подбирать примерно надо, чтобы относительно одинаковый материал, вот видите, вот это стык, вот он. Вот он. никаких вот заломов, никаких, то есть очень жестко получается на стыке, быстрее поломается оно не на стыке, чем на стыке, потому что здесь более жестче и плотнее материал получился. Значит эта деталь вот у нас получается одна часть, вторая часть и третья часть Все три части, вот одна, одна часть, вот она, стык, вот среди какой, никаких изъян вот. Здесь немножко подшпаклюется, соответственно, вот здесь немножко подшпаклюется Ну, здесь я, честно говоря, что переврас, вот это делаю, когда я уже начал дальше продолжать это дело значит у меня без вот таких вот изенок то есть все ровно и покрывать в принципе даже не надо было так как это все дело сложно делать и показывать значит я вам покажу на маленьком кусочке и так приступим у нас имеется вот такая гора вот пластика всяческая с бамперов вот с них вот сейчас мы вырежем кусочек и я вам покажу как это дело соединяет вот. Вот. такую деталь с какой-то иномарки бампер с нее вырежем небольшие два кусочка и вот это дело соединим вот вырезали два кусочка нам надо соединить вот эту плоскость с этой плоскостью немножко здесь зачищаем и здесь зачаем значит мы вот эту часть соединим вот с этой частью вот таким вот образом нам необходимо две такие планочки И далее необходимо нам иски или струбцину или пресс или у кого-то кольца есть вот, значит, у меня такие чисточки есть маленькие устраиваем примерный размер на тисках Так и между ними нам еще положить надо пластик. Так достаточно примерно. Так, и так повторюсь. Вот наши две детали, такие, которые надо соединить нам вот так вот вместе. На чем-то надо греть Вот у меня кирпич. Есть такой вот ужин свои две детали. Здесь вот самое главное в этом деле ⁇ нагреть и быстро все проложить чтобы она не остыла. Очень самое главное. То есть время должно быть кратчайшее. Уложим наши детали, как они должны стыковаться, чтобы нам потом не держаться окорится. И вот эта часть. Так, мы приступаем к погреванию. Прилепилась Есть И под прессик Так На стык Так Быстренько зажимаем И просто-напросто Тупо как Закручиваем. Закручиваем Минут пять прошло можно это дело все раскручивать. Раскручиваем. Опаньки. Вот мы получили нашу красоту. Деталь. Видите, плоскость. Здесь у нас толщина одна. Здесь вот это вышло болгарка. Потом снимем все это дело. Вот и шоу получился среди какой. Ну то есть внедрение полнейшее. Никаких заклепок здесь, никаких здесь паки, ничего не надо. Буквально то есть. Нарастить можно любую деталь К любой пластмассе Любой величины и любой конфигурации Выборовать сделать сложную деталь Цельную, таких кусков примерно Там нарастил, там нарастил, там нарастил Значит будет нормально Вот и нюансы такие вот бывают но видите, я так небрежно сделал Здесь вот видите вот Здесь конечно поверхность должна быть очень ваткая. То есть надо было здесь пополировать, ее хорошо зачистить, здесь хорошенько. А из-за того, что небрежно сделаю, видите, здесь вот дырка, и тут получилась вот дырка. Ты здесь же неровная не поверхность. А когда вот это дело в принципе будет ровное, вот, то она получается очень. Ну, разорвать невозможно видение отслаивается все чудесно конкретно по вот этому пластику который на скутре делал на сделал вот эту одну сторону у меня с трех частей составляется потом взял вот эту часть перевернул ее вот нашел кусок бампера ее как говорится вот так вот срисовал на эту деталь и вырезал цельный. То есть здесь уже попроще получается. здесь есть такой кусок, до бам, Вот еще я вам покажу вот здесь вот такие вот нюансы. Вот здесь у нас значит у нас имеется, но это у нас черновая еще, потому она обработается все доделает, Вот это вот место крепления. Ну, некрасиво получается, шурупкается, закручивается. перед шпаклевкой и чистой доводкой уже и покраской нам необходимо сделать вот здесь под шуруп потай. Вот что для этого Оно вот. Нужен вот такой какой-то круг. Ты вот такая вот чем продавливать штучка. Ну такая у меня есть. Начинаем. Мы это все делаем все очень элементарно. Берем это все дело и прогреваем. Это все ну, желательно не кору потому что здесь, но в основном здесь прогревать надо нас где-то ходит и уходит вот такая шпаклевка и вот такой тюбик затруднителя красненький, он такой вот это количество тюбика рассчитано на это количество шпаклевки значит внимательно это дело смотреть вот то есть взяли шпаклевку открываем шпаклевку берем сколько нам надо то есть она засыхает очень быстро, твердеет примерно минуты 3-5 и вы уже пользоваться ей не сможете потому что она будет очень густая вот, то есть берите сколько вам надо мне надо вот столечко вожу сюда сразу сразу же это дело закрываю чтобы сюда пыль ничего не попала Опа, и плотненько закрыли внимательно посмотрели вот и вот этого красненького берете рядышком можете чуть-чуть вот примерно вот столько вот его лучше немножко больше может быть для начала для начинающих, так сказать, вот, чем не, не, его, чтобы не хватило. Вот, ну, примерно вот такое количество, вот на такое количество. И аккуратненько раз и по всему разбудите И по всему разбудите. Очень тщательно перемешать надо. Если вы тщательно не перемешаете, это все у вас просто или вспучится, или не высохнет. Будет очень крыться. Мягкая постоянно. Секунд 20-30 надо это самое перемешивать вот перемешали хорошенько еще раз шпатали мы перевернули вот так вот и вот берете немножко и наносите вот, желательно чтобы по поверхности оно скользило есть есть тоже и середины тоже если у вас осталась шпаклевка вот эти края, которые крайние их надо на нет свести он туда легче будет зачищать ну тут уже немножко тягучее становится то есть моментально она 5, где-то 3-5 минут есть вот сделали перевернули Шпаклюка чуть осталась у меня ну, ореха выбрасывать вот я вот и здесь вот ее В одну сторону, в другую сторону, видно, да? В одну сторону, в другую. чтобы она заполнила все вот эти поры. Вот здесь. Вот и здесь все. Высыхание. Всехнет она моментально. Буквально несколько минут на солнце, если солнце или при 20-градусной температуре в гараже. Она засыхает ну примерно часа за два. Можно уже через два часа уже пользоваться. То есть зашкуривать, использовать шкурку. Рядок. Вот буквально прошло минуты три, наверное, видите, какая уже она становится уже, не размажешь ее, вот не нанесешь, потому что она уже грубая, видите, какая-то уже катается уже катушечками такими. А пока она все сырое, еще шпатель, вот эту свою беду, эту все, подложку надо аккуратненько зачистить, убрать шпаклевку, потому что засохнет, вам потом будет тяжело. Это дело все убрать. Зачистили аккуратненько. Это выбросили. Вот зашпаклевали буквально через полчаса. Она придела тоже становится. Можно чистить шкуркой. Берем примерно 220 шкурку. Можно даже 50 первоначально. Но для новичков лучше вот по помельче. 220 такая хорошая. Вот отрезаем кусочек. Берем вот такую вот дощечку ставим, загибаем и аккуратно чистим. С планочкой зачистили, положили рукой пощупали шероховатости нашли. Теперь можно вот бы планочки заглашивать аккуратненькими такими вращательными движениями чтобы не было рейса когда вот, а вы зашпаклевали затем это дело все грунтуется но ну, я применяю грунт для пластмассы особенно хороший вот такой вот гф 021 и для новичков нормально он относительно недорогой можно сказать что самый дешевый такой вот сохнет он немножко дольше чем Остальные, но зато он эластичный. Вот для пластмасы я считаю, очень хороший такой грунт. Наношу я небольшим давлением, и грунт должен быть очень густой. Ну, примерно как густое масло. Вот. Иначе оно все у вас потечет. То есть это для того, чтобы забить все эти риски и всяческие изъяны. Загрунтовали, на солнышко все это дело поставили. Вот, ну, примерно двое суток надо. Сутки, двое. Если солнце хорошее, двое суток надо. Если в гараже, 20 градусов, двое суток. Это дело должно все высохнуть. Затем оно зашкуривается и смотрим изъяны. Так, грунтом перекрываются все изъяны. То есть, то, что вы шпаклевали, раз. Второе, то, что вы увидели, какие-то изъяны такие имеются. Два. И третье, если вы попробовали, и у вас та краска, которая нанесена ранее, на деталь, при нанесении вашей краски, которая будет наноситься, вспучится, вы можете капнуть, капли сюда капнуть, вот через два часа посмотреть, то обязательно это все грунтуется, то есть краска та, которая внизу, не подходит для того, чтобы нанести на поверхность вашу краску, она несовместима. вот для этого тогда необходимо загрунтовать всю деталь или всю краску, или вычистить всю краску, но это более сложнее. Но обычно на грунты и на это то же самое после покрытия этим грунтом можно наносить любую краску любую то есть и металлик и не металлик акриловую не акриловую пф нитру то есть любую краску можно наносить на грунты и на это то же самое и еще один такой нюанс грунт по цвету необходимо подбирать Ближе к тону, то есть вот темный цвет, например, это темный цвет, синий там или зеленый или еще какой, но это темный цвет. Здесь надо применить лучше всего черный грунт. Вот здесь у меня будут покрашены там цвет, то есть светлые, если вы будете красить светлые тона, то есть белый, бежевый и вот типа такого подобного там, голубенький немножко такой вот здесь можно применить любой не любой урон здесь необходимо применить светлый рун вот такой серый темно-серый можно вот а темные цвета вот эти черные там то все надо применить лучше всего черный для чего это делается это для того чтобы у вас пошло меньше краски на поверхность на общую на верхнюю потому что верхняя краска самая дорогая в данном случае у меня будет покрашено в черный цвет да, как видите покрашено по грунтом покрыта серым вот ну почему да потому что у меня просто серый был грунт а денежек пока нету купить черный грунт но зато у меня много много много черной краски вот и я этим делом немножко пренебрег так сказать а если покупать все из сызного если у вас ничего нету то лучше всего вот как я порекомендовал вот пистолет я промываю вот таким растворителем 647 вот он чудесно все краски всем вымывает примерно э, две недели даже если краска даже и акриловая двухкомпонентная этот растворитель снимает и эту краску Вот, после всего этого дела, все это дело зашкуривается. Зашкуривать лучше всего шкуркой водостойкой. Вот, ну, типа 600, можно 400 применить для зашкуривания. Вот, чтобы она была обязательно водостойкой, потому что зашкуривать необходимо с водой. Это вы уже делаете тонкую подводочку. Если краска будет металлик у вас, то эта краска более жидкая, она укрывает очень плохо. Вот, для этого необходимо, если вы будете металликом покрывать очень тщательно и лучше всего применять тысячную, ну примерно от, 400, от 600 до 1000 шкурка номер водостойка. Вот, а если под простую краску, не металлик, вот здесь можно будет немножко погрубее, 400-600 применять шкурку. Вот такой вот. Когда все это дело вы протерли, вот, надо будет вот, внимание, прошли, вот, внимательно посмотреть на солнце. Солнце должно быть сзади вас. Вот вы водой полерите, вот таким вот образом. И смотрите изъяны. Вот, на отражение туда-сюда, здесь идеально все видно, именно когда водой полерите. Вот таким вот образом. Вот совет для новичков, если вы это дело красите первый раз, вот с металликом нечего завязываться, потому что металлик вывести, под покраску для краски металлика, вывести деталь очень сложно. То есть на пятерку у вас никогда не получится, ну, примерно на двойку, на тройку может получиться. То есть первый раз лучше красить не металликом, простой, акриловой или какой-то краской. Вот она более-менее, она густая и перекрывает изъяны. А металлик проявляет особенно лап, он проявляет все мельчайшие царапины. Вы просто поначалу их не можете и заметить даже. Ну, вот, Предварительно вот это дело смачивается и вот так вот просматривается. Вот где какие изъяны, внимательно. Рукой хорошо просматриваешь. Особенно, если была, Раз попробовали. Вот, нет, все нормально. Хорошо, дальше пошли. Хорошо. Вы водой полили, видите вы? Изъяны вот так вот в бок, переворачивать надо и смотреть вот изъяны. Здесь у вас изъяны чудесно все видны. Вот у кого я в очках вижу все. У кого идеальное зрение, он сразу видит некие изъяны. Взяли, почистили, один надо подшпаклевали, затем где надо подгрунтовали и так вот оно выводится. За первый раз шпаклевки и загрунтовать все изъяны не убирается, То есть всегда найдется какие-то рипленые. Вот, то есть необходимо Первый раз сделали, зашпаклевали, загрунтовали Прочистили Еще раз просмотрели внимательно И кое-где вот такие вот детали Еще раз прошпаклевали Еще раз прогрунтовали Включаем компрессор В баночку отливаем краски Вот и смотрим вязкость Вязкость примерно должна быть да, слишком вязко Чуть-чуть можно растворителя добавить вот растворитель или 647 6 7 или 650 и можно добавить вот добились вязкости нормальной проверили пистолет заливаем все это дело в пистолет много не надо ли чуть-чуть налили, вот чтобы на раз потом уж еще долить и проверяем струю в принципе, Проверяем стрельом. Вот таким образом. Вот, нормально в точку. В принципе, расход будет очень маленький. Вот расход я де... давление делаю очень маленькое. Где-то 0,5 до единицы. Тогда и расход меньше, и пыли меньше, и грязи меньше. Вот и начинаем покрывать это дело. Так, поднастраиваем. Вот ну, таким образом здесь не переборщить. Для новичков вот такими вот движениями перекрываем, слишком не увлекаясь, сразу три надо перекрыть. Вам показано будет сзади у вас, когда все будет видно. Здесь пока подсыхать, переходим на другую сторону. Сперва такими маленькими движениями, а потом будем делать пошире движения. Открою просто укрыть надо, все вот эти вот такие кабачки, верно, труднодоступные, все надо залить хорошенько. Главное не перебросить, аккуратненько, не спеша, лучше 4 раза, но повторюсь, чтобы все у вас не потекло, она просто не скатилась мы внимательно вот по вот этим фользианам протулимся, здесь переворачиваем. Теперь широкими этими полосами делаем, чтобы равномерно зерно ложилось и краска. Вот таким образом, Дым аккуратненько, все, не спеша и смотрим, пока она падает. Вот это будет изъяны, уже уберутся. И они этот деталь немного краска. Чуть Второй деталь. И то же самое проделываем. Вот, то есть места сперва шпаклевочные. Те, которые загрунтованы, проходим. Главное не то есть просто запалить. За один раз не надо, за несколько раз надо. Вот, забили, все хватит. Забили пятно. Все хватит. Здесь берем. Будем, на одном месте стоять нельзя. И скорее надо обязательно вот так возвращать. Вот и начинаем сперва вот с таких вот бордючиков. Вот, Подумаем. Проходим все вот эти всякие такие изглибы. А потом уже наверное сейчас отключилось. Вот, а сперва вот, аккуратные места недоступны. Плохо доступно, Вот маленький лет. и строй меньше. Для меня получается качественнее. Эти, эти ребра тоже надо проходить. Вот. Ну и растут краски, конечно, есть. Раза в три меньше, при маленьком давлении. Вот, а теперь общий, общий фон можно делать уже, общее напление Так вот его, и поехали аккуратненько, не спеша, напыляем, напыляем, напыляем. Главное на одном месте не держать, то есть надо принять дверь. так оно все это видно, что мы тратим, куда у нас краска падает, не на светуе. Вот смотрим, что такое, если у вас сейчас на есть. Вот теперь делаем общий тон, то есть может чуть-чуть, давление побольше, и широкими декоративными частями. вторую деталь крыло первое у нас готово вот я чуть не уже подбрызгал уже вот начинаем тоже красить очень вот, на напыляем напыляем напыляем все перекрываем на одном месте водить нельзя не перекрыли поехали дальше Краска подсохла, прошу минут сорок Вот, теперь я обычно, это самое, никакие шкурками, ничего, только руками. То есть берем рукой и гладим как девушку, очень аккуратненько. Вот, увидели там, услышали уступчик, его немножко потереть надо. Все это дело тут под рукой, у вас никакой ни песчинки, ничего не попалось. Вот, аккуратненько все вот так вот протираем. изъяны проверяем проверяем все бугорки убираем ну вот потом включаем большое давление и это дело все обдуваем чтобы не пыли ничего не было вот это мы приготовили под лак сейчас будем наносить лак вот это руками но если навыки у вас будет нормальные, это уже где-то детали 10 если покрасите, то можно вот это дело рукой а можно шелковой такой или тряпочкой это дело делать аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько. Но ну, я приду туда рукой, вот руками мне очень удобно, я все чувствую, где какие изъяны. Все детали у нас вытерты. Вот, за это время, пока она еще подсыхает, это надо примерно не менее часа. Вот, затем можно лак наносить. Вот, мы готовим лак. Значит, ну, лак я применяю, применяю вот такой. Один из не очень дорогих сказать, самых дешевых. Вот два к одному и к нему катализатор идет. <coughs> То есть две части лака и одну часть катализатора. Это четко надо выполнить. Вот я такую беру бутылочку, вот, которая имеет деление, наливаю две части лака, одну часть катализатора. Хорошо это дела, перемешиваю, это очень тщательно перемешиваю. Перед тем как заливать лак Обязательно разболтать Перед тем как заливать катализатор обязательно разболтать. Залили. Два деления лака и одно деление теперь катализатором надо дополнить катализатором и очень тщательно помешать. Лак примерно надо заготавливать чуть меньше, сколько вам необходимо. То есть лучше вы потом добавите, потому что если вы смешаете с катализатором, все это дело пропадет. Вот и вы выбросите. То есть одну порцию, потом посмотрели, какой у вас расход, еще порцию добавили, и в конце еще одну порцию сделали, и у вас будет лак, может быть, останется, и расход будет меньший. Вот это поваляем сюда катализатор. Есть. Хорошо это дело взбалтываем. Пробочкой лучше закрыть. Сразу заливать нельзя, потому что там воздух. Пусть он немножко отстоится, потом можно будет пистолет заливать. Перед этим пистолет, то есть, после, если у вас один пистолет, вообще-то профессионалы имеют два пистолета. На лак это специальный пистолет должен быть. Если у вас один пистолет, после краски очень тщательно промыть, очень тщательно, раза два ее слить, это все дело. Чтобы пистолет был очень чистый, потому что если там появится зерно какое-нибудь, у вас может лак повести и будет неправильная покраска будет пятнами перед нанесением лака мы выставляем деталь на рабочий стол носовой и еще раз руками проверяем Фу, чудесненько пока мы в пистолет не заливали лак нам необходимо это дело все продуть то есть вы берете давление побольше делаете сейчас сделаем давление Подкрутили компрессор, на линии побольше, максимально, можно сказать. И пробивайте. И состава соответственно. Итак, все детали. И отставляйте их в сторонку, подальше. Ставим вторую деталь. Проверяем руками еще раз внимательно здесь нужно не спешать все это дело делать вот и продаваем пока не залит лак. Первый слой надо немножко нанести, то есть чтобы краска у вас прихватилась. То есть равномерненько это дело все перекрыть надо. здесь лаки самое главное не переборщить вот отставляем минут 30 пусть она затянется все и теперь у вас это предварительное нанесение дает вам то что потом у вас краска с лаком не потянется то есть это слой уже подсохнет он будет держать вот а следующие слои мы уже наносим на блеск утро идем проверять свою работу вот такие у нас получились вот детали. Ну, в принципе, неплохо для гаража. Вот есть маленькие-маленькие такие бурышки Очень мало. Вот, смотрим еще одну деталь. Вот из-за всех деталей на этой детали есть у нас вот такой вот подтек. Вот я специально вам оставил, покажу, как они убираются. Вот, в принципе, надо, необходимо, когда вы полачили, вот, конечно, если детали такие вот небольшие, то надо минут 10 вот в таком положении его, вот, то есть во всех положениях, чтобы она лак растекся хорошо, потом в таком положении и перевернуть его. Вот, если в руках вы его покрутите, то этот подтек можно разогнать. Он бы не был бы виден, но мне просто некогда а сейчас мы его превратим в хамелеонище. Зашлифовали шлифбумагой 1200. нельзя обезжирили, промыли и на сушку. Перед нанесением последнего слоя необходимо твердень чтобы было. Но ну, в таких условиях просто полить водой. В магазине или в фильме по компьютерному подбору окрасок необходимо приобрести. В фильме Макс я работал. Он назывался Перлит. В остальных фильмах это дело называется Перламутр. Особо не удивляйтесь, когда вам назовут цену за литр или килограмм. Эта вещь очень дорогая, но потому как вам надо малое количество перламутра, то есть буквально граммы, и это будет не слишком уже дорого. К примеру, для полной покраски авто вам необходимо примерно 10-15 грамм перламутра. Для покраски мототехники типа скутера вам необходимо всего лишь 2-3 грамма. Поэтому затраты будут небольшие. Смешиваем перламут с лаком. нанесением плака с прилитом его необходимо перемешивать в пистолете вот таким вот образом я закрываю просто форсуночку и вот этими бульками воздухом он там перемешивается потому как зерна тяжелые и имеют свойство опускаться вниз вот и аккуратно наносим последний слой то есть равномерно должно быть на пыль просушили опаньки вот и готово вот такой вот получился у нас результат